Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. В этом видео уроке я вам покажу, как можно обойти проблему Vegas Pro любой версии, когда вы добавляете видео, например, снятое с телефона, а Vegas вам ругается и пишет, что ни один из файлов, отправленных в Vegas Pro, не может быть открыт. Данная проблема возникает, как я заметил, двумя способами. Первый, это причина, точнее не способ, а причина. Причина это в том, что, например, новые телефоны, они снимают видео уже в новом с помощью нового кодека Vegas Pro работает с кодеком не выше аж 264 то есть даже последняя самой версии по форму я полазил они говорят что 265 кодек не воспроизводится то есть нам нужно будет конвертировать наше видео чтобы видео было использовал кодек 264 второе это я заметил что видео имеющие формат 4К оно не будет добавляться, даже если имеет кода 264. А вот 1920 на 1080 будет работать. То есть для этого я, например, использую, даже если видео снято как надо, и имеет 4К формат, я воспользуюсь InShot. Программка бесплатная, ну, реклама есть при конвертировании видео в формат 1080, но это не так страшно. То есть мы нажимаем InShot, ну, скачали его с PlayMarket'а, Здесь нам ничего сложного нету, нажимаем видео, здесь выбираем, если у вас есть проект, последний проект или новый, нажимаем новый, выбираем нужное нам видео, я вам прям наглядно хочу показать, например, этот видео возьму, оно выделяет, то есть можно определить, какой нам кусок нужен, допустим, вот такой кусочек возьмем и нажимаем, окей, все, он нам выделил. Вот кусок. Можно здесь его отредактировать, добавить фон, добавить музыку. То есть с самой программой вы разберетесь. После чего, как добавили, нажимаем «Сохранить». Нажимаем «Сохранить». И нам здесь выбирает, выдается выбор качества. Мы ставим 1080. Окей. Ну, вот здесь идет реклама, которую можно пропустить, нажав на крестик. И все. Как конвертируем прошло, вы можете сразу его добавить, репостнуть. Ну, или он сохраняется на телефон. Теперь я вам наглядно покажу. Так, открываем галерею, все видео. Вот это наше видео было, которое до этого. Оно имело формат 3840 на 2160. Сейчас же оно будет иметь формат. Вот он у нас иншот, который создался. 1920 на 1080 который как раз поддерживает наш Vegas Pro. После этого давайте уже перейдем на компьютер. Ну вот, мы подключили телефон к нашему компьютеру. Я вытащил заранее для удобства оба видео. И оригинальный, и создан наш э, в программе InShot, чтобы наглядно вам показать всю суть проблемы. Давайте сначала перенесем оригинальное видео, снятое на нашем телефоне Vegas Pro. Переносим, и у нас воздается ошибка. Ни один из файлов, отправленных в Vegas Pro, не может быть открыт. Окей. Переносим теперь видео, которое мы конвертировали в программе InShot. Перенесли. Окей, у нас там оно добавилось. Переносим его теперь в нашу в полоску. у нас добавляется только дорожка аудио. Видео не добавляется. Проблема заключилась в том, что наше видео имело формат не 1920 на 1080 первоначально, а формат 3000. Как вы сейчас наглядно увидите в программе Avidemax? То есть я его спустил. Сейчас открою. Так, это нам пока не интересно. Переношу. И свойств нажму, вы увидите. вот. Код у нас используется H265. Размер картинки использовался 3840 на 2160. Как раз вот этот параметр и не позволил Vegas Pro добавить. Это видео. А ток добавил аудиодорожку. Даже при этом, при том, что при конвертировании наше видео получил как раз нужный нам формат. 1920 на 1080. Ну и кодек 264. Почему я воспользуюсь иншотом? Сначала, а не сразу, а видомаксом. А не может изменить разрешение видео. Оно может изменить кодек, но вот разрешение он не позволяет менять. То есть после иншота я уже воспользуюсь AVDMAX. Здесь тоже ничего сложного нету. Вам Вы добавляете видео и ставите вот видео на выходе MP4 AVC X264. То есть MP4 формат и кодек 264. Поставили. То есть, вот здесь по сути все стоит по умолчанию, ничего ну... не нужно трогать. Разрешение, конечно, здесь я не нашел. Из-за этого пришлось пользоваться уже каким-нибудь тр... а, еще одним. Еще одной программой. Так, ладно. Аудио на выходе. Здесь мы оставляем копию. Ну, оставить нам копирование, если вас устраивает воспроизведение звука вашего видео. После чего мы уже выходной формат меняем на mp4. Или V2 миксер, или MP4 миксер. Без разницы. И оставлю MP4. И нажимаем на ⁇ Сохранить видео ⁇ Давайте его сюда же добавим. Поставим просто единичка. ⁇ Сохранить ⁇ Дожидаемся окончания конвертирования нашего видео. То есть как раз, если мы нажмем ⁇ Дополнительно ⁇ он здесь нам показывает, что у нас происходит. То есть кодек H264, аудиокодек AC. То есть можно было его выбрать как раз здесь. Контейнер B4. Все, после успешного нам выдаст такое окошко. Нажимаем ОК. Программа нам больше не потребуется. Открываем Vegas Pro. Добавляем один. Она добавилось. Так, аудиодорожка мы удалим. И добавляем данное видео. Как видите, добавилась и видеодорожка, и аудиодорожка. Все. После чего вы уже можете спокойно работать с данным видео в Vegas Pro. По сути, вот таким способом можно про... обойти проблему с добавлением Vegas Pro в видео, имеющее разрешение выше 1920 на 1080 и видео, записанное на кодеке 265. На этом видеоурок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте под видео в комментариях.